Вики доносились из небольшого поселения. Когда Мэва проезжала между домами, ее конь встал на дыбы и пронзительно заржал. Кругом так и кишели трупоеды. Чудовища окружили нескольких нильфгарцев, которые тщетно пытались отогнать их факелами. Рейнер окинул взглядом поле боя и заявил. «Не устоят. А доспехи у них слишком тяжелые, чтобы убежать». Нифига, не, не будем спасать, какого хрена, они на нас напали, вторглись в наши земли, убивают наших людей, нет. Мэва прикрыла глаза и улыбнулась недоброй улыбкой. Ребятушки, приветствую вас, мы продолжаем играть кровная вражда Ведьмак Истории. И в предыдущей серии мы обзавелись двумя новыми друзьями, получается, собака и обгоревший мужчина, он, у нас, он, в общем, он умеет сооружать баллисты и все такое. архитектор, то нет, не архитектор, он. я сейчас что-то путаю, в общем, если не смотрели предыдущую серию... Обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании под видео. Так. Давайте отправим разведчиков. <coughs> а, еще мы наровались, Получается на западню фискую. Ну я как бы догадывался об этом, но. <coughs> там обстояли так дела, что нужно было спасать людей. Я не мог просто так пройти мимо пренебречения. Перевод со старшей речи. Всем отрядам Пущу, пущу пересекает лирийская королева Мела. Ее отряд невелик, его нельзя недооценивать Сделайте все возможное, чтобы затруднить ей передвижение и ослабить ее солдат Мы ударим, когда их силы будут на исходе Эльдайн Вот, об этом как бы и идет речь Так, а мы, мы, мы, мы. Если мы сейчас туда пойдем Давайте, наверное, пойдем -ка... Пойдем на запад сначала, мне кажется А хотя На запад это как раз-таки у нас По сюжетной линии Но нам все равно отсюда Ну, наверное, сюда мы сможем попасть Только отсюда В общем, ладно Если что, просто вернемся то же самое, наверное, да. <звы> Госпожа, наши солдаты обнаружили в волчьей яме купца. Он в тяжелом состоянии у него глубокие раны и сильный жар. Что нам с ним делать? Так. Ту -ту -ту -ту -ту. Да, давайте вот это. Отправить его под охраной в ближайшую деревню и дай местным золото на гекарство получили одну часть, один фрагмент карты, как круто, карты мы любим, стараюсь сеть, целиком собирать всегда, внимание, в свете последних событий на территории Синявы Пущи постановляю следующее, представители старших рас, увлеченные в контактах с белками, будут без суда и следствия вместе с семьями, а их имущество будет конфисковано. Второе. Представителям старших рас под... под страхом порки возбраняется покидать дома после наступления Сумеря. Третье. Подушная пода для представителей старших рас повышается троекратно до будущих распоряжений. Воевода бр... Бронимер. Так, что-то я... надо было мне мыться перед тем как записывать что ли давайте наверно чуть-чуть потише сделаем так добавили новые отметки хорошо путь привел меву в деревеньку лесная воля в отличие от других поселений, где проживали в основном люди, здесь на заваленках сидели исключительно эльфы и краснолюды, которые прибытие лирийцев встретили с явным неудовольствием. Никто не приветствовал солдат из братской страны, никто не собирался торговать с квартирмейстером. Слышно было лишь, как хлопают ставни и запираются двери. Что-то здесь не так. Райла приподняла бровь. Велите остановить отряд, госпожа! И дайте мне минуту, чтобы осмотреться. Четверть часа, сказала Мэва, соскочив с коня. И не минутой больше. Королева расположилась в тени раскидистой груши, прикрыла глаза и слушала стрекочущих в траве сверчков, наслаждаясь редкой минутой отдых. Но покой длился недолго. Через мгновение вернулся один из разведчиков, сержант Недомир. По обветренному, иссеченному морщинами лицу солдата текли слезы. Госпожа, я... Идемте с нами. Это надо видеть собственными глазами. Сержант отвел ее туда, где чернели разваленные мельницы. Солдаты вытаскивали что-то из подопаленных балок человеческие кости берцовые тазовые кости черепа некоторые малюсенькие не больше яблока вывести всех жителей на площадь выдохнула королева под страхом смерти эльфы и краснолюды даже не пытались отпираться. они сознались что с помощью скайта эли из отряда эльдайна согнали всех людей в деревне на мельницу а затем Подожгли ее. Они отняли нашу землю, унижали нас, били, убивали во время погромов! выкрикивал обвинение один из краснолюдов. Так мы в конце концов и им за все хорошее. Мэва не сторонилась жестокости войны, но чудовищные силы зла, с которым она столкнулась в лесной воле, буквально раздавила ее. Она с трудом переводила дух. У нее кружилась голова. Ей казалось, она слышит крики людей, которых сжигали живьем. Ваше Величество, прошептал Рейнард. Вы должны, должны что-то приказать. Или просто позволить мне поступить по-своему, Ваше Величество. Вмешалась Райло. Уж я-то знаю, что делать. Сослать мне людей под конвоем в ближайший город. Позвольте Райле расправиться с ними по-своему. Во-первых, мы не можем разбазаривать направо и налево <coughs> своих солдат, своих рекрутов. Тем более, в таком случае, когда происходит самосуд. Не знаю, мне кажется, нужно позволить Райли расправиться с ними по-своему. Блин, я в принципе добрый в этом плане всегда, всем все стараюсь помогать, но мне потом... Это, как сказать, во яйца. Вот, ну, блин, они совершили самосуд, взяли и просто сожгли всех. Нет, такого быть не должно. Делай, как считаешь нужным. Тихо сказала Мэва, не отрывая взгляда от земли. Королева стегнула поводьями коня и выехала из деревни. Она не желала быть свидетелем кровавой расправы, которую солдаты уготовили не людям из лесной воли. Того, что она увидела на сгоревшей мельнице, уже было достаточно, чтобы лишить ее сна на долгие недели. Даже слов особо-то и нет. Печально, досадно. Ну ладно. Жесть какая-то творится, конечно. Но это я вам еще и в прошлой серии говорил, что тяжеленькая такая история в этой игре. Так, надо, надо все забрать. Ничего не пропускаем. Опа. Вот это я и не видел, например. лишь что? -то. А, О, Нет, мачете. Что? Что это было? Спросила Мэва, ехавшего рядом Рейнорда. Вопль. Похоже, человеческий. Проверим. Возьми пару людей и едем. Быстро. Крики доносились из небольшого поселения.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 Нифига, не, не будем спасать. Какого хрена? Они на нас напали, вторглись в наши земли, убивают наших людей. Нет. Мэва прикрыла глаза и улыбнулась недоброй улыбкой. Солдаты, с одной стороны перед нами кровожадные звери, лишенные разума, которые упиваются убийствами, а с другой — кули. По-моему, они друг друга стоят. Отступаем. Королева натянула поводья и повернула коня. Вскоре в лесу раздался смех лирийских солдат, перемежавшийся воплями, разрываемых живьем нильфгардцев. Ну, боевую дузу-то подняли. Может, есть с чем переживеться? Нет. Не особо. и так на максимум в принципе лошадь так ну там я с той стороны еще не был я думаю мы туда еще пойдем. откуда-нибудь отсюда Пум -пум -пум -пум -пум. но это будет не скоро Здесь же мы ничего не можем сделать, а нет, мы чуть -чуть можем поднять. Ну и как бы все на этом. Сюда мы тоже прийти не можем. Так. Возвращаемся назад. По этой тропинке мы прибыли. Так, куда пойдем? Давай вниз пойдем. Да, как-то палево там что костер догорал взорванные ветром палатки свидострили, что синявую пущу недавно пересекали другие ботники. Но почему они бросили свой лагерь? Что с ними стало, прежде чем ерийским разведчикам удалось. Ответить? А, что с ними стало, прежде чем разведчикам удалось ответить на эти вопросы, заняли тетивы и засистели стрелы. и вы, но Браво. Что дел Что делаем? Давайте его Никто не уйдет! А Надо было у Гаскона причем если будет опять этих эльческих лучников, тогда это был бы. Было бы Ау. Нет. Сука. Деньги не пахнут, неважно сколько их. А, урон-то будет наносить или нет? Так, я думаю, блин. И с другой стороны, нахуй. Мир с людьми? А, Чем проща, хорошо, да, ее спрятать да, да. легко. И все, нет, у тебя больше дружественных эльфов. Я очень ждал, что ты так и скажешь. в такой куртке-то погоню пойдет покажем из чего мы сделаны Блин, больно что да чем не, у... не укрепляется -то? Еще раз консиньера этого, если и жахнем уже по ним. Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Давай-ка Давай, мы подлечим. Переходом, да, очень, как раз, как тебя, хотя бы. Надо было слухать <Слышит> мою бабу. Пожалеешь, что тебя мать на свет родила. Что-то пока чайненько как-то. Ну, ладно, мы пока еще можем входить. Мы должны доверять друг другу. Сначала, наверное, Данец погибели! Потом уже нанесем. Смерть тхойная! Так, 4, 3, 9, 10, 1, 8. Блять, нет такого, чтобы одинаковое количество не было. Что ты будешь делать? Тогда мы жахнем по тебе, мразь. Давай, пока-пока. И вот так я я. сам босс. Кажется, я должен победить. Так как у него карты больше нет. Отличненько. Вот и первый наш бой за сегодня, да? И второй. Вроде первый. Так, и нам надо все равно также вниз двигаться. Так. Ну и я на всякий случай проверяю, чтобы ничего не пропустить. Ну, вот там все это наше разваливано. Опа, у себя. Можно спрятаться на дереве. Кстати, они мы говорили, типа Нельзя с уступать с дороги В лес нельзя, по-моему, а умрем. Это не про нас. Да, пускай нападает. Так, стоящие на перекрестках дорог. Часовинки, мили... а, часовинки милители должны были их путников от зла когда королева Мэо подъехала к одной из них, чтобы обратиться к богам, ее солдат внезапно посыпали стрелы. Посыпали стрелы. Это была ловушка. Хайер -ха -ха. Уменьшите силу всех вражеских лучников до одной единицы. О -о -о -о. Дайте мне мою погибницу. Давай попробуем. Тут, наверное, что-то посложнее будет. Надо будет думать. Обычно. Не, я сделал это, 17. Это само погода. Мониционно. Ага, он загружен. На чего пошло? Ага, не Ага, что это последний раз, надо будет еще разобраться, по кому и сколько урона наносить, но главное, чтобы до одной единицы. Наверное... Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Тебе. Доспехи их не спасут. Нет схода. На поле... О, где... Госпожа Маргарита про это рассказывала. Ага. Увеличили копии на 2 теперь у нас их много будет так, конец хода и все погнали 4 урона себе наносим все легко 5 достаточно одной стрелы 6 укажите мне цель я же говорю что это последний раз ЛЕГКО! Зеркало Бекера добавлено в нашу колоду. Отлично. Отличненько. отлично. Блин, как вы смотрите на то, чтобы все тутники, которые м -м, происходят, когда я не с первого раза делал, победил, чтобы я их не вырезал, а чисто ускорил. Ну, чтобы вы видели, что там я не подсматриваю где-то. Хотя, блин, когда я подсматриваю, я об этом, в принципе, всегда говорю, вот, э, я, например, не понимал, что делать в The Conjuring House, и там, я подсмотрел у Бэка, потому что там нич какая-то происходит. Сейчас, честно. Так, я блуждаю, но Это для того, чтобы ничего не пропустить. Так, я думаю, разведчиков не надо даже послать, сами разберемся. Так, проезжая синявую пущу, мы его никак не могла отдел... отделаться, а чувство, что за ней следят. И казалось, что она видела глаза, сверкающие в чаще, что среди шума деревьев слышится зловещий шепот. Обычно выяснялось, что все эти подозрения бред, порожденный устю и страхом, но не в этот раз. Так, короткий бой, окруженный называется, и обычный бой. ты хорош, ты хорош, ты хорош блин да, райла мы искали пойду, я думаю Каждый раз, когда вы играете эльфу, усиливайте его на одну единицу. Двух леса. Как? Усилять мы не будем, зато мы можем... кабелька подкинуть туда, что ли. Давайте. Надо нам шевелить задницей. Так что, провернем дельца? <смех> Ты что, всерьез? Сейчас она 6 нанесет, да? усиление прошло и что произошло Ни хера не помню как обычно райву давай мы или они другого пути нет почему когда я райл сыграл не не а, покажем из чего мы сделаны так, нужно и застывать тебя. Тебя, например... Нет времени! И вас, например, атаковать неплохо было бы. Сыграть карту из наших компонентов, бля, она говорит... Так, так, так. Так, так. а медика блять нет нет нет нет нет скажи что шутишь нам добавить. надо было в таком случае Рейнельда Йорвет я кажется проиграю так давай, блин, по два урона сука по два урона, а потом можно еще жахнуть вот так а ты получал когда-нибудь камни по зубам? Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Целую Я рюк. не подведу. Вообще херень там что-ли. Шлепаны. Боже. Жесть какая. Они нас прямом надо мотать. Так, надо избавляться от пикать. Пока-пока, уверь. Так, где-то мы райву усилили. Делать. Чего надо? Как-то я попал одному сапогу в глаз 20 шагов. Собираются тучи, но мы еще можем радоваться солнцу. Еще есть время. Чем они больше, тем проще попасть. снять ну, лучше вот эти надеюсь они не восстановятся все свои жизни все в порядке В таких руках не может меч внушить мне страх. Так, ну все, я в принципе могу посылать, и я выиграю. Отлично. Я, кстати, никогда не обращал внимания, что там. Ну как бы я смотрел, но не всматривался. Я не понимал, что там именно. Вот, все. Мкас там руку ампутировать хотели. Ваше Величество, в сорочьем гнезде на вершине этой скалы что-то блестит. Несколько смельчаков изъявили готовность туда влезть. Может найдут что-то ценное, или переломают ноги. Раскнем, позволим им туда забраться. Минус 2 реку, да на Делаем. Нам не нужна эта карта. Смельчаки, мы вас никогда не забудем. Пожалуй, взгляните, у этого урона что-то привязано к лапке. Какая-то записка, может она адресована нашим врагам. Пожалуй, стоит ее перехватить. Ты прав, приманим урона, чем ее блестящим. Минус один золото. или арбалетчиком подбить птичку, ааа, хер, не этот. Не придется. Такс, что у нас тут закопано, да? А тут я не обвалюсь, не упаду нигде. Слушайте, как прикольно. Мостик. Так, деревья. Давайте, наверное, повысим наш боевой дух. Боевой дух нашего отряда. Наберем рекрутов. Шкарм. 450. На краю синявой пущи находилась небольшая деревушка Кривой Рог. Поселение было огорожено высоким чистоколом а его жители носили при себе оружие – цепы, секиры, утыканные гвоздями дубинки. Видно, соседство с эльфами было не из легких. Когда отряд расположился на постой, к Меви подошли двое крестьян. Они склонили головы в знак уважения и стали нервно теребить рубахи в руках. Госпожа, тебе надо бы знать, что тут в лесу эльфы встречаются по ночам с торговцами, покупают у них оружие и лекарства. Лицо Райлы, которое прислушивалось к разговору, исказило гримаса ненависти. Говенкары. Редкостная сволочь. Ради нажива они готовы помогать убийцам. Я настаиваю, госпожа. Мы должны их найти и покарать. Говорите же, где проходят эти встречи? Селяне переглянулись. Один из них почесал в затылке, другой поковырял ногой песок. Наконец, один из них пробормотал. Скажем, госпожа, скажем. Только в обмен на золото. Давай заплатим. Видно, что я беседую с деловыми людьми. Извольте, вот ваша плата. Мэва вынула из кошелька несколько монет и швырнула их на землю. Селяне бросились на четвереньки и принялись нашаривать деньги в траве, не обращая внимания на презрительные взгляды сопровождавших королеву солдат. Ковенгары приезжают с товаром к старой рыбачьей хате, на север отсюда. А белки выходят к ним из леса, перед тем, как пропают первые петухи. Королева велела солдатам готовиться к бою со скайтаэлями и приспешниками. Черная Райла присела на поваленный ствол и стала точить меч. Скрежет камня, а быстрее звучал, как мрачное обещание. Мы получили золото, эльфы получили на орехи. Вот это я понимаю ну это самая рыбацкая вот она здесь да или нет нет разу думаю это вот она на севере на севере но не рыбацкая видимо что еще можем здесь Так, здесь мы проходили только сверху, Опа. госпожа. Мы нашли внизу человеческие останки в жутком виде. По всей видимости, скорее или связали беднягу, намазали собачьим жиром и оставили у гнезда на некеров. Я слышал, эльфы часто так расправляются с ворами. Интересно, что он украл у них. Может, стоит узнать, отгонить чудовище и обчистить тело? У нас тут вот это недоступно. ввели эйку, а тогда чудой вещи. А кто такой эйк? Я уж забыл. Ну да ладно. подъехала к хате, на которую крестьяне указали, как на место встречи с Каэтаэли и Говенкаров. Между деревьев мелькали огни факелов. Были слышны приглушенные голоса. «Ваше Величество», прошептала Райла. «Они у нас как на ладони. Мы должны действовать быстро, прежде чем эльфы отступят в лес». «Не бойся, Райла». Королева потрепала воительницу по плечу. «Я не упущу такого случая». В атаку! Лирийцы выскочили из леса на ничего не подозревавших эльфов и торговцев. Минутой позже погруженный во тьму лес наполнился отзвуками боя. Сложно сказать, кто испытывал Бевенкаром большее презрение. Люди, чьи законы эти нарушали торговецы с КВТЛ или сами лифийские повстанцы, которые видели в них бесчастных предателей расы. Ганакарам было все равно пока менял монеты они были готовы барышничить с каждым короткий будет рай вот по любому на надо было тебя я не хочу ты с тобой стараюсь тебя не хочу Это слишком много Вингарская падаль! Падаль! Мрази! Мрази! Так, сделать всего отряда рано, сильно отряда, наверное... нет товару деньги не пахнут и неважно сколько их так пока что рано у нас скажу, быть... О, да. так что провернем дельца а теперь можно в принципе Тогда нам надо еще пращиков чем они больше тем проще попасть Пока-пока Отлично Отлично Айлирен! Что Ай, ты Ай, так хочешь? сделаны. Ее величество знает, что делает. Сейчас посмотрим, кто здесь слаб. Правильно понимаю или нет? Не дай бог, сейчас у кабеля станет 7. Это какая-то ошибка. Я не чародей. Подожди. Сделать силу отряда, равной силе отряда слева от него. приветствую а я сделал вот этого вот э... а... слушай интересно оказывается я могу вот так силу если кто вот будет этого спрашивать, отряда равна и меня не вот этого отряда все оказывается алхимик неплохой просто ну и в принципе догадывался нужно просто было вникнуть слушай прикольно поэтому тоже важно в каком порядке выставлять кого значит сильного нужно слева а от слабенького, и между ними втыкать. О, Мы можем исцелить всех, пока раны исцелять, Восстановить изначальную силу Да они вроде сильные не бустались Хотя у них там Его вот так можно сделать Ну давай попробуем mm -hmm. Я им наоборот только одну очку добавил и хрен с тобой Надо друг другу помогать, сука. Так. Чего надо? вот же у меня и сбросит, что там. Ладно, зато мы усилим. Собираются тучи, но мы еще можем радоваться солнцу. Еще есть время. и улучшаем Споем песню Стали Мастер на меча, на мицире похоже И все, вот так делаем Я думаю мы победим. увидим Сегодня мы с тобой пасуем Все, пока, Есть пока. лишь одно наказание за торговлю с эльфами. Да, я думаю... Мэва провернула ну, редкий курс Она расставила силки на Скайтаэле в их собственном лесу. Окруженные эльфы сопротивлялись до самого конца, предпочтя смерть людской неволе. Мэва открыла сундуки говенкаров. Сперва она удивилась, что ящики наполнены паклей. Оказалось, что настоящий товар спрятан под низом. Дротики с разрывающими внутренности крючками, медвежьи капканы, убийственные яды. «Страшное оружие», — сказал Рейнард, разглядывая содержимое ящиков. «Изготовленное так, чтобы перед смертью причинить как можно больше страданий». Гаскон не разделял возмущения. Он потянулся к одной из стрел и с интересом взвесил ее на ладони. Трупу все равно, от чего он в землю ушел. А эти цацки ничего. Мои ребята хорошо бы ими воспользовались. Снарядите армию добытым оружием. Нахрена уничтожайте это оружие. В войне все сред... средства хороши. Что? цель оправдывает средства коротко сказала мэва беря из ящика оружие остальные солдаты последовали ее примеру выбирая из крабов новое снаряжение совсем скоро эльфам пришлось почувствовать на своей шкуре какую боль причиняет оружие говенкаров мэва цепь круто давайте посмотрим а почему, блядь, боевой дух низкий? Вы инвалиды. Так, у нас 6000, мы можем, можем построить. На -на -на -на -на -на. Давайте посмотрим, что за, во-первых, у нас мево там добавилось. Нанесите до 15 урон сильнейшему отряду на поле. и тему усилить слабейший отряд. А, это украшение. Вот сейчас мы улучшим украшение, добавим вот это. Собейший отряд назначения. Вот да, Охеренное зеркало. Украшение умело. Улучшаем. 3000. Думаю, нам пока ничего не понадобится. Добавляем зеркало. Так, еще можем карты добавить, что ли? Так, давайте уберем сразу бомбометчиков. Нахер их в жопу. Полевой медик оставляем. кабели алхимик оставляем. Всадник. Блин, так себе, если честно. Прачник хороший, фуражир. Буржир мне тоже не зашел почему-то. когда я, получается, урок, нет, корок поглотил, получается, он добавил 10, у него 20 стало нормально, в принципе. Давайте посмотрим, что у нас есть. Верните дружественный отряд с поля в руку. А для чего нам это может понадобиться, если у него мало хп? Или если закончить, чтобы еще раз Чуть человека хорошее? А, бля, это украшение. Это все у нас украшение. Тоже украшение. Ну это понятно. О, о, о, Хавьер. Я что-то про тебя забыл. Выберите карту со способностью приказа увеличить число ее зарядов на 1. Заряды 2. 3 единицы урона смежным вражеским отрядом троим максимум а тут 4 в 7 подряд можно и переместите их в ряд назад, затем активирует способность верности всех дружественных отрядов, ходов а до выставления 3, а тут 5 тут тоже самое да блин, я не думаю что будет, хотя если это какие-нибудь накеры вот это лучше, если это не накеры то цепь лучше, давайте цепь Выберем. Если что, просто поменяем, в зависимости от ситуации. М -м -м. Мне не нравится, как вот это можно добавить. Что еще у нас есть? Силу каждого отряда в этом ряду раны среднему значению силы всех отрядов. Затем уничтожьте этот отряд. Среднему? Я не знаю, конечно. Вот больше нет копии. А что у нас? не нужно сделать давайте Дима стоит копейки добавим полевые угу. медики вот Вагенбург кстати классная штука добавляем копейщики Блин, если их будет много, можно было бы так. Но мы можем убрать консиньеров, например, и наделать вот этих. Например. Раз, Кто нам еще не нужен? Эт нам не нужен. Слишком много не надо. Не знаю, насколько я правильно поступаю. Давайте еще одну. А, Не, все нормально. Мы укладываемся. Ну и посмотрим, что мы с этим сможем сделать. Да, еще времени у нас уже много. Нужно потихонечку заканчивать. Сейчас еще чуть-чуть мы пройдем и будем заканчивать уже. Просто игра очень интересная, от нее сложно оторваться. Я думаю. Надеюсь, что вам также интересно. Ага, что тут у нас? Ловушка. Очередная ловушка. Хорошо, что наши разведчики ее заметили. Я заметил это. Что теперь королева? На, наводим мост или поворачиваем? Поворачивать некуда. Позовите инженеров, пускай строят мост. А, вот э, инженер он у нас про которого я рассказывал. Или мы обратно вернулись? А, скорее всего, мы обратно вернулись. Ну, нафига, если это шорткат у нас. Верно. Ебать, а что тут у нас золотой сундук? А ей я... а не в курсе. Ой. А, ну вот почему? Потому что такая тропинка незаметная. Так, здесь я был, а вот... Туда как попасть? Вот как туда попасть? Вот видите, все-таки пригодилось. А -а -а -а -а -а -а, госпожа, скайтели повалили на дорогу деревья. Мы можем их убрать, но из за метку какое-то время. Наш солдат хотят поскорее выбраться из этого жуткого леса. Никаких отговоров, вы чё, блять? Еще хуже, интересно, может стать, чем низкий. Вы чё нытики такие? я Не знаю. Я для вас все делаю. Меня бесит прям. Порой. Так. новая рамка, надо заканчивать, ну, ладно, давайте сходим вот сюда наверх, здесь мы все уже, здесь мы все сделали, все, собрали все что могли, О, у нас уже 2000 золота только что было, там несколько сотен осталось. Куда нам? О, листяшка. Так, я здесь построил, вот нам, туда нам. Ебать, слышали? Ну-ка на нас нападут, интересно. Не, ну вы видели, да, взяли прям из леса. Наверное, сюда еще не ходил. Может, я вот сюда пошел и сюда. Кажется, так и было. А наверх, не пидел. Сейчас на нас нападут. А... А мы здесь уже не проходили? Разведчики говорят, что нет. Они помечали пройденные деревья. Эльфы могли стереть эти знаки. Или нанести их там, где нас еще не было. Лучше ориентироваться по солнцу. Это единственный способ не заблудиться. Я уже начинаю заблуждаться. Не мне вот это, мне вот это не дает покоя. Что там эти эльфы? А, ну мы типа туда не можем попасть. Так, давай еще раз проверим, что нам надо. Сюда можем или вот здесь зарубиться. Интересное место, но... Выйди <социативный эволы> на эстраде. <социативный эволы> не знаю, что он там, там будет. Ваше Величество, эти это руины эльского святилища. Спустя трещины в стенах видны цены и приношения и, чуд, и чудовища. Все войско против них посылать не стоит внутрь, проведется и небольшой отряд. Вопрос, стоит ли рисковать? Красивый. Так. Что за эйк? Что за эйк? Кто такой эйк? Ой, дай я нажал. А где о, Песик? Но как у нас дела? Мне пора. Так. Что-то я не туда нажимаю. Что за Эйк? Кто такой Эйк? Что за Эйк? Может построить здесь? И вот это взять. давайте отправим и еще может быть что-то сейчас тоже прокачаем что у нас в боевой дух плохой не хватает а не пятьсот не вопрос сейчас найдем я надеюсь ага. отсюда мы куда попадаем а мы попадаем туда куда нам и надо в принципе не я не могу нам но... Нельзя пройти. Блин. Ладно, я думаю, думаю, что я думаю. Там, давайте быстренько сходим, хватит уже тупить. Там завершим серию. Хочу идти по сюжетке, именно хочу все ответвления проходить. Из леса выскочили эльфийские воины с боевой раскраской на лицах, с ненавистью в глазах и боевым ключам на устах. Мы, востоявшим в первом ряду, спустил оружие с напавшими на нее партизанами какое-то время они стояли неподвижно лицом к лицу и тяжело дышали кто возьмет верх в этом бою, кто идет живым, а кто примет смерть в тени вековых гирею просто бой я ну, никакой не тупик, я сам к нему пришел что выпустить ой призвать его тоже в 2 раза возьмут да, да, А если тебе моя я Так, оставляем, оставляем, босса выставляем, убираем. Нахрен, оставляем, оставляем. Но мне нужен. фуражир. да и не ловушка. Тя. Блять, я искал. А, неважно. Не принимай близко к В такой куртке-то. Слушай, надо было атаковать. А, надо будет сменить еще цепь на обратно. Ну, чуть не особо вкатывает. Давайте. Как-то я попал одному сапагу в глаз 20 шагов. Посмотрим, что котик притащил. Дана Хайнц с Барт Ну да, силы каждого отряда в этом ряду Равный среднему значению сил всех отрядов Крепись, любовь моя. А Восстановлю и улучшу эту силу. Ну да, блин, неправильно делаю и вообще не надо делать, короче. А, бог с тобой. А если тебе мои гроши смердят, так поцелуй пса под хвост. Давай так. Блядь. Ты что ты будешь делать? Что-то я не понимаю в этой игре. Ладно. В принципе, мы должны победить. Хойны. В принципе, даже с тем, что я немножко затупил. Перевод со старшей речи. Айлайн, дочь моя, молю, вернись домой. В рядах с тебя ждет смерть. Не поступай со мной так. Не поступай так со своей матерью. Довольно того, что во время погрома мы потеряли твоего брата. Ради всего святого. Ради памяти предков. Оставь лес, пока еще можешь. Лагин... Так, ну что ж, ребятушки, давайте на этом заканчивать. Спасибо, что смотрели. Если досмотрели до конца, напишите... Что-нибудь напишите, тогда я пойму, что вы, ты классный чувак. Не знаю, давайте попробуем, может, так такой формат, не знаю, общения что ли. Не забывайте подписываться на мой Twitch канал, группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. Ставьте пальцы вверх и увидимся в новых видео. Всем пока-пока-пока.